Миллионы, десятки миллионов людей пробегали по комнате под названием раздевалка, и одним из этих миллионов являешься ты. Сотни или даже тысячи раз ты пробегал мимо полуоткрытой кабинки, и ты даже не задавался вопросом, кто там сидит. И надеюсь, то, что тебе стало интересно, кто же там сидит. И именно по этому поводу с тобой сейчас на связи Чайок ТВ. В этом ролике я тебе расскажу, кто же сидит в кабинке в комнате под названием раздевалка. Сейчас я тебе расскажу, кто же сидит в этой кабинке, но и также мы призовем того, кто там сидит. И вот тебе несколько секунд моей реакции на появление того, кто же там сидит. Появляется, а вот он, вот он, йоги палки, вот это он напугал, вот это он, блин, ну... Обитателем данной кабинки является маленький зомби, и если вы скажете то, что это монстр, однако нет. Потому что станция Мирашкю находится на планете, а на данной планете есть жизнь. Ну и эта жизнь, конечно же, отличается от человеческой. Ну и там рождаются существа, которые не похожи на людей. Однако поэтому мы считаем то, что данное существо является монстром. Однако это не так. Данный зомби безобидный и именно поэтому, когда мы будем призывать этого зомби, он нас не тронет. Также он очень сильно пугливый. И однажды он со своей мамой гулял по городу и случайно потерялся. И после этого он и от страха забежал какой-то небоскреб. И данным небоскребом является станция Мираш Он тайно туда проник и пытался куда-нибудь спрятаться для того, чтобы его никто не заметил. Первое место, в котором он хотел спрятаться, являлась небольшая комната. Она была очень маленькой. И тогда этот зомби спрятался под лавочку. Но однако данной комнатой оказался лифт, который увез данного зомби на самый последний этаж. Оказавшись на самом последнем этаже, он заметил то, что там никого нету. И пока там никого нету, он быстренько спрятался в какой-то шкафчик. Данным шкафчиком является тот самый, про который мы сейчас говорим. Вот такая короткая история у этого зомби. Ну а мы приступаем к тому, как же призвать этого зомби в игре Among Сначала создаем свободный забег на карте Мира и обязательно становимся красного цвета. Ребят, это обязательно, потому что мать этого зомби была... Тоже красноцвета. Но у зомби плохое зрение и поэтому он не особо различит. Главное, чтобы вы были красного цвета. Также есть еще одно условие, которое правда сложно выполнить. Это то, что этого зомби можно призвать только в 3 часа ночи. Однако я так сильно хотел записать про это ролик, что я не сдержался и пришлось не спать эту ночь. Именно поэтому я прошу тебя поставить лайк. Так, а после этого мы подходим к ноутбуку и включаем задание именно на балконе. И на балконе нам нужно включить эти два задания. И теперь нам нужно выполнить последнее серьезное задание. Это то, что нужно вырубить все оставшиеся задания, кроме тех, что мы включили на балконе. И как только я выключу все эти задания, я вернусь. Ребят, я выключил все остальные задания и оставил только те, что на балконе. И теперь мне осталось всего лишь их выполнить, а выполняются они все максимально легко и максимально быстро. Это прям моментально, но и теперь осталось разбить астероиды. Это тоже будет очень быстро. Все, ура, я выполнил последнее задание. И теперь нам нужно выйти. Выходим мы, потому что зомби услышал то, что на карте были действия, и он подумал то, что все ушли. Теперь мы возвращаемся, скрываем задание, и теперь идем в раздевалку, в которой и должен сейчас появиться этот зомби. Ну и теперь, после того, как мы сделали все правильно, он должен появиться. Так, ну и где ты? Дай появляйся. А, вот он, вот он, ёлки-палки, вот это он напугал, вот это он, блин, ну... А, я не знаю, что сказать, я этого точно не ожидал. Блин, вот это круто! Миллионы, десятки миллионов людей пробегали мимо этой кабинки, и они даже не предполагали то, что здесь кто-то сидит. Однако здесь сидит какой-то зомби, и он нас боится. Ладно, давайте на этом закончим. С вами был Челек ТВ, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока. Смотрите, он убежал. В общем, ладно, не будем беспокоить. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте.